Всем огромный-огромный привет! Меня зовут Алена, я снимаю вообще для Ютуба первое видео. Я очень много смотрела и давайте начнем. Мое видео будет про косметику и начну я со средств, которые я использую для кожи, для выравнивания тона кожи. И поехали. Первое то, что я вообще когда использую, начинаю делать макияж, это тональная основа вот такая. От э, Ariflame Giordani Gold, э, матирующая, э, очень приятная, с таким э, перламутром. Вообще классная, ну, сочи показывают, потому что у меня как бы не видно она будет. Ну, да ладно. Вот немножко тут у меня. Вот оно. А, такого перского немножко цвета. Слоновая кость оттенок, если что. Дальше я использую такой консилер. Это консилер от Tosh Такой он, он немножко другого цвета, потому что я подбирала его для вот этих мест. Вот. Вот этих вот. Смотрите, да, я здесь не мазала, у меня немножко синие круги. Вот если я делаю вот так. А потом это все растушую, то, естественно, это все будет поменьше. Ну да ладно. Консилер, я думаю, все знают, что такое. И объяснять не стоит. Далее это идет кисть. И пудра. Вот таким. Кисть, она такая очень объемная, такая и вообще приятная. Помыть ее нужно? ну да ладно. Вот такая кисть. Вообще я хочу купить себе и не вот такую круглую, а вот такую кисть. Для... У меня и шариковые румя. Они кого идут, чтобы вот тут делать скулы. Ну, у меня все никак нет времени исходить. Вот такая кисть. Тоже Джордани Голод. Далее вот пудра. Она мне привлекла тем, что здесь есть. И само зеркальце, и пуховочка. Вот она. И пудра очень хорошего качества такая. Ну, вообще, вот, сводч. Ну, как бы его, да, вы поняли. Пудра класс, советую всем. Да Далее я использую для глаз. Что использую для глаз? Для глаз у меня идет вот такой, такая тушь. Тушь вообще классная. мне нравится тем, что она чисто черного цвета. Чисто черного, без каких-либо вообще комочков. Вот. Вообще класс. Советую. Арифлейм Beauty. Прикольная вещица. Советую всем. Далее для глаз идет в вот такие тени. Тоже от Reflame, You Protect. Ну, здесь вообще как бы тень не покупала, как матовые, да. Но они идут в такой фиолетовый цвет, с совсем маленькими стразиками, не стразиками, а блесточками, которые вы, наверное, не увидите. Но они классные, матового такого оттенка. Покупала как матовый, используются как блестки с блестками, Прикольная вещица. А далее для глаз карандаши. У меня есть два, два в одном, Два в одном купила, потому что Вэри, моя любимая вообще фирма Вэри, и идет вот черный и белый. Покажу, смотрите, черный. Хорошие карандаши, не содержат воска, ничего вообще хорошие. Вот, Дальше для глаз закончили. Самая вообще большая коллекция это у меня для губ. И это если бы я даже захотела, я вам бы всё, про все мне сказала И это еще не все, это основное. Итак, первая это гигиеничка, которую наношу под каждую помаду, потому что чтобы губы не как бы не впитывали в себя все вещи, которые есть в помадах. Это вот такая гигиеничка. Пахнет ягодками. Приятная. Под губы, на губы наносишь, то есть такой немножко розоватенький эффект. Ну, схочешь покажу, но она вряд ли, конечно, увидите. А дальше идет вот такой блеск, который уже такой, ну, почти вообще использованный. Даже не скажу, мало очень уже осталось. И вот с такой с их естественной кисточкой. Вообще вот, не с той стороны вам покажу. Сильно надавливаешь, выдавливается немножко вот такого блеска и наношу на губы в данном случае на руку потому что хочу показать цвет вот такой приятный вообще. Малинкой, да, малинкой. и вообще пахнет маленькой да маленькой и вообще классно. дальше идет такая стойкая такой стойкий очень блеск Enterman uh, Gloss не течет не ни, вообще ничего использую вообще использую как помаду вот на нижнюю губу вот так сюда наносишь на верхней тоже здесь же. А помаду внутрь. И ничего не течет. Вот, сейчас вам покажу свод. Вот. Вот Приятный. М -м -м, пахнет жвачкой. Какой-то жвачкой такой. Ей а, голубое сияние на мороженое такое. М -м, поливают. Я ела и вот точно так же пахнет прям. Дальше я купила вот такую вот помаду недавно. Тут даже на русском есть губная помада «Энергоблеск» называется. Вот такая вот, приятная тем, что для меня она пахнет яблоками и арбузом, но не знаю, я это очень хочу, и поэтому наверное, так вот и пахнет. Такого вот блестящего цвета, вот. Приятная, приятная. На губах держится хорошо. Дальше идет тоже, сейчас скажу, прочитаю на русском, «Жидкая губная помада». А, тоже помада, только жидкая, вот такая вот, тоже с необычным спонжем, таким силиконовым, вот такого вот розоватого цвета. Я люблю все естественно поэтому не покупаю никаких фиолетовых, голубых, различных голубых помад, покупаю именно розовенькие. Вот это мне вообще не знаю зачем покупала, из -за того, что это Верми, а, хотела попробовать вообще флот. Спонж удобный, но а, именно сама она вешается на телефон, Увисела у меня долго, в сумочке валялась, там в сумочке песок, падало, это все куда-то у меня выпадало постоянно из телефона, и получается у меня вот здесь песок. И поэтому это не хорошо, не нормально, поэтому это помада. Дальше идет вообще помада, которая сейчас на губах. Это помадка от Альфлейм нежный пион такого цвета и вообще, классно, такого оранжеватого цвета, тоже на натуральный цвет, как бы на губах держится как розовенький, такой приятный. Ну и, наверное, с губами мы закончили. Так, дальше я вам покажу кремами, которыми я пользуюсь. Крем у меня пока что только один. Это вот такой от Essence. единственный вообще тебе кат Essence. Это... Потому что Essence я не люблю тем, что это очень дорого и непрактично, там мало. Но вот в этом, естественно, не пожалели. Пахнет миндалем. Да, миндалем и корицей. Новогодний вообще такой ароматик. Да, здесь даже нарисованы, видите, такие карамельки мятно-пряные, которые мне на нам в год. Очень снять. Советую вообще всем попробовать мини-провод крем. Это вообще еще маленькая упаковка ну, по крайней написано «мини». Вот. Мне в самый раз. И мой парфюм, который я обожаю от «Эрифлейм», это Weekend. А вообще прямо. И... А сейчас я вам... А женская туалетная вода и «Кладвикенд». Легко воспламеняются. Не использовать в пищевых целях. Норм так. Но я и не буду, как бы. Вот. Сейчас покажу. Попробую тут поджечь. Вот такая. Пахнет персиком и чем-то таким летним. Очень дорогой Дорогой парфюм. Вообще пахнет дорого, но стоит она в пределах 600 рублей, 650, 700. Вот так. Вообще классная вещь. И на этом я закончу свой рассказ. Всех вас очень-очень сильно люблю. Пока-пока.